Всем привет, это канал Русские Шашки. С вами Артур Дальмазай. В этом уроке мы изучим треугольник Петрова. Задача белых – тремя дамками поймать черную дамку. <coughs> План белых. Первым делом нужно вытеснить черную дамку из двойников. Поэтому ставим дамку на свободный двойник. Задача черных – как можно дольше удержаться на двойнике. Белым нужно сдвоить дамки по двойнику, поэтому уводим дамку в угол. Черная продолжает гулять по двойнику. Теперь черным нужно уходить из двойника. Белый занимает и второй двойник. Черный уходит на троник. Теперь план белых. Захватить и троник. А план черных как можно дольше удержаться на тронике. Белые захватывают свободный тройник, но при этом не покидая двойник. Черные продолжают гулять по тройнику. После того, как белые сдва его по тройнику, черным приходится уходить на одно из свободных полей тройника, но при этом, не уходя в угол, то есть уйти или сюда или сюда то есть уже метя. на косяк после этого белым нужно занять параллельный косяк черные уходят из странника на косяк или сюда или сюда в любом случае на вершине треугольника должна оказаться черная дамка вот и все. Вот этот треугольник Петрова. на вершине черная дамка. Черные уходят в одно из полей. Допустим, сюда. Раньше нужно было сюда. И, и это тоже верно. Но теперь в обыденной практике встречается больше вот этот ход. И теперь независимо от двух ходов. То есть два возможных ходов этот или этот. Белые просто отдают нам вторую и ловят. Все.